Козье молоко, как известно, продукт целебный, содержит гигантское количество витаминов. Дуют этих животных, в принципе, так же, как и коров, подмывают вымя, смазывают соски вазелином, а чтобы задобрить козу, угощают ее зерном или сухарями. В принципе, все это сделали, мне остается лишь добыть лечебного продукта. Так они даже дома вряд ли ели питание. Пятиразовые повара встали на ударную вахту. За три недели им нужно как минимум по три килограмма набрать веса. А сегодня в меню, например, суп фасолевый, картошка и бифштексы. На столе салаты, фрукты. В центре временного пребывания по заверению самих же мигрантов условия не хуже домашних. Отношения персонала. Самое доброе, не хватает только комнаты отдыха с телевизором. Зато с приемом пищи все в порядке. По графику три раза в сутки. Бывает и мясо, и птица, и рыба. Вот сегодня, например, на завтрак молочный суп. Без лица и шеи, с мозолистыми рабочими руками. На столе лежит ваучер, символ времен приватизации. Это и есть обманутая Россия, известная картина художника Андрея Пашкевича. Оказаться на другой стороне можно таким вот образом в большой компании в кузове трактора МТЗ-80. Переправа, кстати сказать, не бесплатная. Билет в один конец стоит 20 рублей. Самый непредсказуемый праздник, который в народе прозвали Днем Фонтана. В воздушно-десантных войсках я, конечно, не служила, но этому дню нужно соответствовать. Голубые береты, тельняшки, усиленные наряды полиции. Россия отмечает День ВДВ. У местных не получилось. Попробуем сами найти общий язык с бобрами. Привет, господин Бобер! Выходите на свет божий, расскажите, что вы здесь построили? Не просто так, за лакомство, конечно. А хотите, отвезем вас в Воронежский заповедник, найдете новых друзей. И кормят там не сухими сучьями и ветками, а кое-чем повкуснее. Нет, после слов о переселении он точно не выйдет. Ну что же, оставлю еду здесь. Приятного аппетита и простите за беспокойство. В этом году на территории Воронежской области зафиксировано 350 угонов транспортных средств. А в одном из последних случаев угона в девицком районе хозяин Шевроле Нива оставил ключи в замке зажигания. Ваня, как хорошо, что мы снова едем на экскурсию. Давай-ка пристегивайся. Вань, ты что, не знаешь, нужно пристегиваться? Ладно, как хочешь. Рогатый автобус, букашка, очкарик – все это от троллейбусах. В Воронеже они появились 56 лет назад, тогда их было всего 10. Прорыв теплотрассы – не самое страшное для архива. Два месяца назад здесь прорвало канализационную трубу. Теперь для того, чтобы добраться до нужных документов, специалистам приходится вооружаться резиновыми перчатками и сапогами и отправляться в большое плавание. Унылая пора, а очарования. В погожий сентябрьский денек слова великого поэта звучат особенно пронзительно. Разукрашенная осенними красками и богато на дивные пейзажи, Острогожская земля в эти дни принимают гостей живописцев со всей России. С Новым годом! И не удивляйтесь, со мной все нормально. Просто в столице Черноземья начинают отмечать за полтора месяца до официальной даты. И все ради того, чтобы попасть на большие экраны. У него был дом, но у него не было работы. Ему исполнилось всего лишь 25 лет. Ночью он вышел из своего дома в селе Тумановка для того, чтобы отплатить всем тем, кто заботился о нем все эти годы. Мария единственная девушка. Казалось бы, мужской вид спорта, но чемпионка держится уверенно и свободно. Такие приемы, как захват руки, мельница, выполняет наравне с парнями. Вчера жилой дом, сегодня комплекс бесплатных услуг. В Воронеже появилась благотворительная гостиница для бездомных. Ее адрес – Левый берег, улица Костромская, 11. Вот окно одного из номеров. Ну, правда, постояльцы пока отсутствуют. К дому Маргариты Кувалдин пробрался через задний двор. Вел себя довольно-таки по-хозяйски – Подставил лестницу, разбил стекло, сейчас оно закрыто листом фанеры, и залез внутрь через этот оконный проем. Сейчас на законодательном уровне разрабатывается проект, который разрешит заниматься свиноводством только комплексом с четвертым максимальным уровнем защиты. Пасмурная погода участников карнавала не только не испугала, а еще и подзадорила. Причем принять участие в нем мог любой желающий. Мне вот выдали а, такой странный костюм, пока не знаю, кем я буду, он картонный. Где-то памятники сносят, а здесь их собирают Блинов, Калинин. Скоро на территории музея появится и памятник Кирову. С помощью социальной сети мы можем больше узнать и об архитектурных памятниках. Сложно представить более яркую и насыщенную ночь для любителей искусства. Сегодня в Воронеже открыты двери музеев до 22.00. И вход в них совершенно бесплатный. Без них наши праздники и вечеринки не были бы такими зажигательными, эмоциональными и динамичными. И сегодня они отмечают свой профессиональный праздник – Всемирный день диджея. Раньше в музыкальной школе отделения духовых инструментов не было, хотя сами инструменты были. Вот эти, 71-го года выпуска, Производство — город Ленинград. Когда на них играли последний раз, сейчас сказать трудно. Посмотрите, во что превратился шаговый барабан. По трубам плачет паста Гоя. Никакого звука. Теперь все эти тубы и альты можно отправить в пункт приема металлолома или на свалку истории. Масса одного такого снаряда порядка 45 килограммов. Он вылетал из ствола самоходной артиллерийской установки. Использовали их для уничтожения пехоты, техники и зданий. Радис поражения был такой, что на расстоянии до 500 метров от места падения могло не остаться ничего живого. А, собственно, у модниц в этом году появилось сразу несколько съедобных и вкусно пахнущих платьев. Отправляясь в зону чрезвычайных ситуаций, на борьбу с природными пожарами, спасая людей от землетрясений или наводнения, отряды волонтеров, конечно, должны быть хорошо подготовлены и действовать в тандеме с силами МЧС. Но есть и другие добровольцы. Они бескорыстно помогают сиротам, инвалидам, пожилым людям. Эксперты отмечают, такое волонтерство в России едва зародилось, и требовать от добровольцев контрактов, регистрации все равно, что заставлять младенца маршировать и носить армейские сапоги. Подкидыш обнаружила волонтер отделения паллиативной помощи. Так называемая мама оставила ребенка на улице. Девочка лежала на холодной скамейке, завернутая в одеяльце, никакой записки рядом не было. По словам врачей, ей около трех недель от роду, вес малышки 300 ее здоровью ничего не угрожает. Новогодние праздники уже закончились, но мы, наверное, будем еще долго наблюдать их последствия. Вот результат активного времяпрепровождения некоторых воронежцев. Происшествие на воде, ДТП, прорыв трубы, тысячи чрезвычайных происшествий, которые которых никто не застрахован случаются каждый день и каждый день руку на польсе города держит она служба спасения воронежский экскаваторный завод когда-то промышленная гордость не только столицы черноземья но и всего советского союза теперь большинство цехов отданы в аренду коммерсантам а в одном из подвальных помещений производственных корпусов расположился приют для собак и кошек причем некоторые местные обитатели не простые животные а звери инвалиды Сегодня на несколько часов было парализовано движение на центральных улицах города. От площади Ленина до площади Заставы по улице Среднемосковская и по проспекту Революции. Добрый вечер, Иван. Видимо, сглазили мы накануне, когда пообещали вам сегодня открыть счет медалям воронежских спортсменов. К сожалению, наша Диана Чеплиева не смогла завоевать медали турнира прыгуни воду с трехметрового трамплина. Но здесь есть одно но. На протяжении всего финала наша землячка на равных, Боролась за место на подиуме для того, чтобы достать бронированного гиганта со одной реки Смонтирована автономная лебедка Потому что никакой грузовик не справится А этот мощный агрегат способен вытянуть 350 тонн Вот сейчас эти стальные тросы, или как еще называют, жилы Прицеплены к буксирным петлям танка Но прежде чем зашумит двигатель и заработает редуктор Боевую машину необходимо очистить от ила и песка Они даже продолжают свою жизнь в песнях о возраст, то синий он мне, дороже юности и лета ты стала нравиться вдвойне воображению. Помните детское стихотворение «Никакого нет резона у себя держать бизона, потому что это жвачное, грубое и мрачное». С последним можно поспорить, на мой взгляд, животное довольно милое, а вот прокормить его будет довольно сложно. Каждый день этот двухлетний бизон съедает до 50 килограмм сена. Поистине безмерный аппетит. Ни дверная отмычка, ни сговор с сообщниками, ни подобранный шифр. Только пластиковая карта, на которую пенсионный фонд перечислял деньги. Так что женщина не оставалась без наличных целых два года. Первый советский стакан выпустили с десятью гранями. Он стоил три копейки. За классические 16 удавали давали семь. Рифленый 20-гранник оценили вдвое дороже, целых 14. Однако вместимость всех трех оставалась неизменной. Без ободка 200 мл, с ободком 250 мл. Фестиваль ну что тут сказать, вы сами все видите. Организаторы обещали, что краска натуральная отмывается. Ну что ж, пойду отмываться. Ты так кто? Ты губерния, кто? А, ты? а я тоже губерна. Конкуренция. Убираем.